институт генплана москвы создает проблемы еще и на будущее то есть конфликтной ситуации качество жизни будет падать вот проблема в чем площадь города сейчас 65 тысяч гектаров 650 квадратных километров вот мы за ближайшие 15 даже 55 лет город на этой большой территории не построен и поэтому задача построить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 всех этих территорий,